О, Истения. Я тебя знаю, умник. Эй, Вечер в хату, Густаво, братан. Пиздос. Пожалуйста, Пустили. только не в мою смену. <пуская> Теперь ты разговариваешь с мертвыми? Я тебе сейчас в ухо носу. <пуская> носу. Ну и какого хуя ты натворил? Как, как обычно, трейд. украл несколько <пуская> сердец. испорим спорим, жен других мужей. Ты испоганил жизнь другим людям и отправил могилу раньше времени. Мне очень жаль твою мать. Эй, прояви уважение, хулиган.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 Стыню. О, Господи, Истеню, произошла ужасная трагедия. Что случилось, дороссе? А это? А это? А это? А это? Простите, Одета. Отойдите. Простите. отойдите. Отойдите! это? отойдите, это? А это? А это? от это? от это? от это? это? это?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 Пиздец. О, Что ж, представление начинается из Это не будет проще пары на репы. Все нормально, спи дальше. А ты, ты, ты, ты уверен, что это был не папа? Уходим, уходим Открывай Открывай, тише, тише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 Стэниор! Ебать, и Стэниор! Ты что, плохой? Давай, помоги мне! <Über exploitation> Истиньо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 И Стэню! Слышишь? Стэню! Тебе пиздец, Стэнню! Нахрена ты замутил такую хуйню!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 Благодарю. Далее мне еще, пожалуйста. Благодарю. Сто ты? Нет, спасибо. Сиса? Лара?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 Сденьо.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 Где я, Цитаны Дамочка, в вы все. в морге? <прыгнула> Успокойся, держи ее, Она язык проглотилась. Ну, ты держи язык, твою мать. А!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 Lara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 Без кровь по тоскуху, а без кровь ее. Заодно твои дети узнают, кто ты на самом деле, жалкий червяк, мама? Не обижай папу. Папа! Я твоя мать! Ты блядская тройка! Соседи были правы. Они постоянно говорили, что тебе нужно было больше наказывать.